Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал Max Effect. Мы с вами играем в Crusader Kings 2 за династию Капона. Это 40... Какая? 48 серия. Как же похорошел этот мир <coughs> при династии Капони. Узнаете, вот мне интересно узнать вообще вот по религиям, по династиям, как вообще все изменилось. Тут вот вроде как буддизм процветает, индуизм, джайнизм. Если смотреть по размеру, то самая большая это, естественно, католичество. На втором месте православие. Так, а по авторитету, если смотреть, то католичество на сотке, кстати, единственная религия, которая имеет 100% морального авторитета. Значит, хорошо делаем, хорошо работаем, все правильно, все хорошо. Кстати говоря, когда будет следующий священный поход? Давайте посмотрим. Вроде бы вот недавно был крестовый поход, но мне еще хочется. Вот сейчас 1151 год. А следующий крестовый поход будет в 1181. 6, 7, Через 30 лет. Ой, так долго ждать. Ой, так долго ждать. Ну что ж поделать. Ничего ж не поделать. Кстати говоря, просили показать, кто правит в Англии. Да, потому что здесь почему-то поменялось название государства. Была Англия, стала Луигир. Королем стал ä, король Анлех. Бриченек. Что же династия? Впервые такую вижу. Это настоящая династия или придуманная? Сначала ее унаследовал Эл-Равульф, потом Англию завоевал как претендент король Ульф из Англосаксов. Потом, видимо... Так, а почему Анлег тогда унаследовал? Каким образом так получилось? Потому что его дед был королем. Но почему к внукам перешло, не понимаю. Там, наверное, надо смотреть. Что за династия бреченек? Ой! Какая-то странная династия. Тут, тут вообще очень странная, почему так получилось. Тут все как-то отдельно друг от друга, никто никому не родственник. В чем дело? Баги какие-то или. А кто сейчас глава династии? Вот король Аль-Анлех. -Аль у него есть дети. Да, у него есть дети, но почему-то они на этом семейном древе не помечаются. Странно. Очень-очень странно. Так, по культурам давайте посмотрим. Здесь ан англосаксы процветают, шотландцы, ирландцы, валейцы, бритоны, окситанцы, вот французы, германцы, итальянцы. В принципе, почти ничего не изменилось за сколько, за 85 лет, мало чего могло измениться. Ассимиляция, знаете, здесь такой долгий процесс. Не будем тогда тратить времени и займемся тем, что, чем мы хотели. Мы с вами хотели построить великое сооружение. Я э, не хочу строить это великое сооружение здесь, в Венеции, потому что есть шанс, что у нас его внезапно отберут. А вот, например, Цара, это наш родной город, как вы помните, там такого, ничего, ничего такого произойти не сможет. Поэтому можем спокойно там построить великое сооружение. Но даже если мы лишимся власти, верховенства власти в Венеции, то оно все равно останется за нами. Так, давайте. Построить великое сооружение, и это будет Великий университет. Да, я решил, что это будет именно Великий университет. Но для того, чтобы построить здесь э, великое сооружение, нужен уровень технологий терпимость больше 3. Ну, давайте, посмотрим, давайте посмотрим, какой здесь уровень технологий терпимость 3. Вот здесь. А, нет, здесь почему-то терпимость 2. Когда оно... Дойдет до сюда. А, точно. Можно отправить капилана изучать культуру. Тогда э, культурные технологии будут распро... распространяться быстрее. Давайте так и сделаем. Пока что ждем и давайте подумаем, на кого можно было бы еще дальше напасть. Пока что, знаете, пока что можно поставить э, канцлера, фабриковать претензии. Вот, на, например, на... На какую провинцию можно фабриковать претензии? Давайте посмотрим. Здесь у нас Священная Римская Империя, да, здесь у нас Священная Римская Империя, вот здесь вот, в, в, как бы, несмотря на все штуки, которые мы с вами сотворили со Священной Римской Империей, она все равно еще сильна, и она до сих пор нас окружает, хотя вот здесь есть, например, есть небольшой эксклав, можно на нее, на вот эту провинцию сфабриковать претензии, давайте так и сделаем, эта провинция называется Питау, Смотрите, вот это анклав, они находятся на самом деле здесь, но у них здесь есть провинция. Ну что ж, посмотрим, надолго ли. У нас очень хороший у нас очень хороший канцлер, он должен все быстро порешать. А пока что, знаете, можно построить здесь город, наверное, либо крепость, либо, либо город в Венеции. Потому что здесь у нас должны быть собственные владения. Я крепость построю. Так, говорят, что с тех пор, как Венеция переживает эпидемию, вокруг становится все больше кошек. Люди уверены, что именно кошки разносят заразу. Опять 25, опять то же самое. Так, ладно, давайте поймаем и проверим. Благо, деньги нам это позволяют. Райнера проверил кошек и сообщил, что несмотря на трудности в отлое, большинство из них оказалось здоровыми. Нет, только у нескольких были признаки болезни. Вскоре, скорее всего, причина не в кошках. Давайте понаблюдаем еще немного. Кстати, очень скоро э, наш дом полностью будет вот самый лучший, наверное, на земле. Самый прокачанный. И можно, например, еще прокачивать фактории. Кстати, смотрите-ка. У нас сейчас есть несколько претендентов на, святи... на светлейшую республику Венецию. Это, кстати говоря, да, это потомки тому... того самого <кайзера>, кайзера, которого мы держали в плену. От них нужно избавиться. Как бы мне не хотелось, как бы не было мне это противно, от них нужно реально избавиться, но ну, потому что они могут нам все испортить. Похоже, вы понравились одному из пойманных котов. Всякий раз, когда вы проходите мимо клетки, это милое существо сладко учит, а когда подходите ближе, слышится едва заметные мурлыканье. Что ж, давайте возьмем, э, давайте возьмем котика себе, добавим здоровье и интригу, самые нужные для нас э, навыки. В прошлый раз, когда у нас была эпидемия мы играли за Асторы, у нас тоже попался котик. Нас заставили типа убить всех кошек, я согласился. На этот раз я не буду соглашаться. Даже если будет какое-то там восстание, плевать. Так, мы снова давайте попытаться вылечиться, потому что Ной до сих пор болеет брюшным тифом. И брюшной тиф почему-то так не хочет уходить. Так, мм. Думаю, вы знаете, что делать. Ранейра, наш придворный лекарь. Это он наш придворный лекарь? Так, хорошо. Пускай он использует традиционные методы. Мне явно полегчало. Мне явно полегчало, но я не вылечился. Я не вылечился. Давайте, может быть, посмотрим, какой у нас есть другой лекарь. Вот, Гаспар, 22. Отлично подойдет. Всеобщая истерия по поводу кошек не утихает. Разъяренная толпа продолжает вопить о том, как эти дьявольские создания приносят несчастье и требуют очистить улицы от них. Опять? Устраните причину. Данное решение доступно благодаря вашему высокому навыку интрига. Кстати, такого раньше не было. Вы найдете самую страшную из кошек и казните ее прилюдно. То есть... А остальных можно не трогать. Главное, чтобы на... самая страшная кошка не оказалась наша. А иначе... Все коту под хвост. Простите за кламбур, конечно. Прошли месяцы с тех пор, как началась история с кошками. И, похоже, люди уже забыли об этом. Их волнуют совсем другие вещи. Какое облегчение. Согласен с тобой. Ной. Крепость застроилась. А, и теперь у нас избыток личных владений. Так, ну давайте смотреть. Надо какой-нибудь из этих владений отдать Вот здесь вот это Борислава Смотрите-ка на нее Вот, например, барон Симонетта Наш вассал Мы бы мог... Можно было бы, конечно, его сделать э, э, Ну, он могущественный вассал и он, так, Посмотрите, какой он плохой, какие у него навыки не, ничего не получит от меня Так, может быть, канцлер? Вот канцлер У Угучен... Достоин этого я ему хочу отдать. Давай ему отдам а, вот, Усору. Держи. Тем более, это провинция, которая соседничает с его провинцией. Ну, знаете, судя по всему, эпидемия ушла. Все, в Венеции больше нет эпидемии. Но почему-то до сих пор еще есть мор. Наверное, скоро закончится. Ваш вассал Гастальда Борислава выражает свое несогласие с вашим выбором совета. Ну, конечно, конечно, конечно. Вот ты вообще не из нашей, не из нашего государства. Тебя здесь быть не должно. Ты вообще молчала бы лучше. Оно утверждает, что куда более квалифицированно, нежели большинство членов вашего совета, Уж точно гораздо лучше, как канцлер. Ты чего сказала сейчас? Нет. Я... У тебя всего лишь 16-й навык. А у Гучуонелла 24-й. Нет, как ты только можешь предлагать такое. Как тебе не стыдно. Блаженный Стефан. Кто это? Ух ты. Блаженный Стефан был истинным представителем католической веры. Папа Сильвестр IV праведник решил канонизировать его. Многие наслышаны о великих делах этого человека. Тот, кто хотя бы раз бывал в гостининой церкви, слышал его голос. Святой Стефан и по сей день... Даже после смерти приветствует прихожан, укрепляя их веру в Бога. Для его семьи это великая честь, да будет благословленным имя его. Так, кто ты такой? А, Дзельница Гастынин. Он где правил-то хотя бы при жизни нам? Расскажите, объясните. Он из Польши. Он из Польши. А у него вообще есть наследники? Эх. Как бы классно, он святой, ну Ну и что? У него нету наследников, вообще ни одного. У него не было детей. Так что смысла в этом нет. В общем, Ной продолжает свои интриги. Он смог снова подружиться с Папой Римским. Я, ну, как подружиться? Я дал ему взятку. Денег-то полно. Почти что 300 монет на это ушло. И после этого Папа Римский одобрил нам несколько претензий. Вот, например, княжество... Болотон, Княжество Аквила, Питал и Граста Обена. Это где? А, это... О, это вот он где. Короче, у нас есть несколько претензий. Пока у нас светлейший дождь ной не умер, нужно использовать все эти возможности. Так, в первую очередь предлагаю отвоевать Грац, вот эту вот провинцию у герцога Арнольфа Львиное Сердце. Кстати говоря, не некоторые... Вассалы Священной Римской империи вернулись под ее крыло. Обратно, вот, вот, например, вот помните, вот это же было раньше э, независимым государством, сейчас он стал вассалом Корсики и Сардинии, а потом вассалом Священной Римской империи. Блин, надо успевать поскорее. Неужели на все наши интриги прошли на Смарку? Не, так было вот не должно. Короче, давайте ему объявляем войну. Потребовать Грац. Тактика быстрой и смертоносной войны еще никому не помешала. С радостью будем ее использовать. Хотя, например, сначала нужно собрать все войска, которые у нас есть. Так, битва здесь уже началась. Но ну, ничего. о трудно, трудно не заметить, с каким вожделением Виктория Третья смотрит на меня, как и ее непристойные намеки. Она явно меня хочет. Ну и что с тобой такое? Тебя... Сначала ты... Сначала ты за женами своих родственников ухлестывал. Теперь ты за своими родственниками ухлестывал. Это твоя дочь, если ты помнишь. Вообще-то, это, вот, это твоя дочь, пускай незаконно рожденные, никто об этом не знает, но это твоя дочь. Пора сделать встречный шаг. Мне просто интересно, что будет. Виктория III отвергла мои тонкие намеки. Как она может устоять перед моими чарами? Но и не судьба. Просто э, я напоминаю для тех, кто забыл и не понимает, что вообще здесь происходит. Сначала он соблазнил э, вот эту девушку Лейли Ве Лампрон, жену Иоганна. От нее родилась Виктория III. Теперь он ее хочет соблазнить. Только посмотрите на него. Так. О, граф Гаспар ученый умер. Жалко, жалко. Давайте тогда назначим нового придворного лекаря. Вот это пускай будет Пио. Пио, но он почему-то в изоляции. Нет, тогда он нам не, к нам не подходит. Потому что нам, мы сейчас болеем, нам нужна помощь в любой момент. Анастасию тогда пускай будет. Он пусть не такой хороший. Хотя, может быть, мы сможем приглас... пригласить... Вот, например, Игорь. Он может стать нашим придворным Лекарем. Так, у нас опять избыток личных владений. Из-за чего? А, тут э, в крыжевцах был вот этот Гаспар, он умер. Так, кому бы теперь их отдать? Ну, потом, По подумаю еще. Мне кажется, или священная Римская империя все-таки возвращается с свои прежние границы. Как бы мы ее развалили, но она все равно еще была сильная. Надо было дождаться, когда у нас будет еще больше денег. Потому что все-таки а, некоторые, некоторые бывшие вассалы э, Священной Римской империи поняли, что они не могут быть независимыми и решили снова стать э, вассалами. Хотя это очень странно. Обычно и очень редко становится вассалом кого-либо. Петра Тыпермирович получил новое прозвище. теперь ее зовут Железнобокая. Железнобокая? Железнобокая! Кстати говоря, у нас теперь полностью прокачанный дом. Он приносит нам 22 дохода налогов. Хотя, даже, хотя он мог даже еще больше бы приносить, если бы не гражданские беспорядки в Венеции. А из-за чего? Что за гражданские беспорядки в Венеции? Гражданские беспорядки истекают 8 января. Это, видимо, после эпидемии осталось. Смотрите-ка, тут есть Бартол Михайлевич. У него очень высокий, высокий навык интриги, он бы мог стать... Нашим тайным советником Хм, Могу я его назначить? Да, кстати говоря Могу, и давайте дадим ему Какой-нибудь титул, потому что мне сейчас Некому титул дать, а он вот в самый раз Вот, Вородзин, например Пускай ему принадлежит Бери, дарю, наслаждайся Все заговоры нам раскрывай Тем временем здесь Вородин осаждают Надо бы поскорее, чтобы закончилась Эта осада Вот так хочется нажать Ладно, давайте один день. Полсотни солдат сразу же потерялось. Никуда просто ушли. Лучше просто подождать. Так, и у нас 100% в этой войне. Давайте предложим мир, выдвинем требования. И все. И теперь нам принадлежит вот эта провинция. Провинция Грац. Замечательно. Можно распустить армию. Что-то у нас не срабатывает этот заговор. Видимо, не очень. Надо бы вот эту Гастальду Бориславу убить. Потому что она меня... Раздражает Она сейчас находится в Совете и пользуется этим Ух ты, смотрите-ка, наш брат э -э, Николя постарел Ему стало 50 лет Надо же как быстро время летит Буквально только вчера он шел За Байерасом В детский Христовый поход, а сейчас он уже Стар Кстати, как там дела у Байераса? Надо посмотреть Иерусалим здесь Иерусалим здесь, у него тут даже данники есть Вы только посмотрите на это Ну ладно я надеюсь, твое государство после этого не расколется. О, и а, завел ребенка, сына. Это имя... Это имя Капон. Вот. Капон Капони. Наш внук великолепный. Он итальянская культура, но почему-то имеет северный портрет. Потому что, ну, потому что гида она из Норвегии. Надо кому-нибудь отдать вот этот вот Грац. Что у нас там по капеллану? Давайте все-таки вместо Сима назначим другого капеллана, вот этого Зигфрида. И, кстати говоря, у него очень высокая образованность, очень высокая, 26. И можно, кстати, ему дать вот эту провинцию. Пускай у нас будет хотя бы вот один князь-епископ. Его можно отправить изучать культуру в царе, потому что здесь что-то почему-то не прокачивается у нас культура. Все еще уровень технологий терпимость меньше трех. Священный джихад. Великий халиф из один решил призвать к джихаду против неверных иерусалимских земли. Он призывает всех правоверных мусульман. О, ужасная весть. Блин, а мы можем, кстати говоря, присоединиться к этому, а, к этому джихаду, только на вот, Иерусалим, священный джихад. Как бы, я, я не хочу, чтобы и... шииты отвоевали Иерусалим, потому что это уже во второй раз будет. Давайте все-таки присоединимся к этой войне. Тем более, тем более, будучи союзниками, мы будем получать гораздо больше эм, престижа в этой войне. Так, надеюсь, БРС согласится. Он согласится. Пусть же трепещут наши враги. Какая у нас цель? Вот, Халиф из Задин. Он находится сейчас в Тунисе. Маликство и Фрики. Больше не Фатимиды, да? Ну да, потому что Фатимиды вот где. Тем более мы сейчас очень близко к ним и можем помочь Так, ваша милость, во время моего пребывания в округе Цара Мне довелось встретить великого философа Согласившегося помочь мне с моими исследованиями Которые должны повысить культуру этих земель С вашего позволения я осмеливаюсь предложить нанять его Сколько? 468 монет? Э, округ получит единовременный прирост процветания Давайте, почему бы и нет а, главное, чтобы здесь развелись <смех>, технологии. Да, те говоря, смотрите-ка, у нас здесь появилось королевство Англия. -такого же, такого же нет, это же... Видимо, он сам со создал это королевство. Все равно а, то, что мы <смех>, развалили Священную Римскую империю, принесло все-таки свои плоды. Священная Римская империя как-никак ослабла после наших а, а, интриг тем временем. Наши войска высадились вот здесь, в Тунисе. Я снова пытаюсь вылечиться, потому что э, Ной до сих пор болеет. Вот Игорь, Игорь Константинович с 20-м 20 навыком образованности просто обязан нам помочь. Ладно, успешное исцеление. Нас все исцеляют, исцеляют, исцеляют, исцеляют, но излечить никак не могут. Потому что мы до сих пор болеем брюшным тифом. Блин, не хотелось бы, чтобы Ной умер от брюшного тифа. У него сколько еще претензий нереализованных. Барон Никола, ваш сообщник, говорит о закладке навоза под половицы придорожной забегаловки, стоящей на пути, по которому едет Гастальда Борислава э, со, своим эскортом, когда, э, со своим эскортом. Когда они сядут за стол, бум. Бориславу все-таки решили убить вот эту вот... Женщину. Я напоминаю, что это Борислава. Блин, посмотрите, 13 тысяч человек сюда идет нас убивать. Так, давайте, самых лучших полководцев. Ну все, здесь должна быть славная битва. Они должны здесь побить 14 тысяч человек, но 8 тысяч им их не одолеть. А я не успею прислать под подкрепление. Черт. Он фруа, швейцарский отряд. Давайте э -э наймем и отправим их. Корабли, слава богу, у нас есть отправим их сюда. Только, пожалуйста, прошу вас, не умирайте здесь. 16 тысяч еще. Хотя нет, смотрите-ка, 10 11. Все равно очень много их здесь. Я надеюсь, что подмога успеет очень быстро прибыть. Провал охраны обнаружил навоз и предотвратил взрыв. Что ж, ну ладно. 15 тысяч, они не успеют, они не успеют. Хотя, блин, там всего 40. Я уже не читаю, там вот эти ивенты Блин, мне так вообще волнительно За то, что происходит здесь Так, это их право Не надо мне никаких денег У меня куча денег Все, вот здесь высаживаемся Только прошу вас, не проигрывайте Не проигрывайте 6 тысяч против 13 тысяч мм, Не справится, Не справится. Здесь тем более один погиб Что? Наша жена Ливия умерла естественной смертью надо вступить в брак с кем-нибудь. А с кем? Я даже не знаю. Джулия. А, Джулия привлекательная, смышленая. Давайте ее возьмем жены. Минус 10 престижа, плевать. Так, Джулия и светлейшей дождь а, Джулия из дебрей. <соценно> из дебрей. А, как миллионер с трущоб. Мы можем а, собрать особый налог, чтобы оплатить свадебную церемонию. Хм, 445 монет или 200 престижа. Нет, я думаю... Я думаю, нет, нет, нет. Давайте денег у нас и так полно. Денег у нас и так полно. Давайте престиж получим лучше. Хотя престижа тоже и так полно. А день... Почему доната вдруг стал нашим врагом? Минус 100. чего? А... Не понимаю. О, кстати говоря, Вита. Вита Капони повзрослел. Он получил... Черту блестящий стратег, проницательный, сильный, неряха, терпеливо, амбициозный. О, неплохо, неплохо, это хорошо. Он неплохой полководец, кстати говоря. О, кстати говоря, мы можем книгу написать. 871 монету. Ладно. Ладно, давайте напишем. Давайте напишем. Вот, давайте что-нибудь духовное и просвещенное. 28 у нас образованности. Я думаю. Это подойдет. Жаль, что нельзя по интригам ничего написать. Почему-то здесь нет такого варианта. Давайте выберем вот это вот. Вита, кстати, повзрослел, но мы до сих пор его э, ни на ком не женили. Кстати, у него очень красивый портрет. Довольно-таки. Давайте на ком-нибудь его женим. Можно, кстати, же, э, женить его на Матильде, на нашей дочери, на нашем бастарде. Просто э, Доната наш племянник. Они, получаются друг другу кто? Двоюродные брат и сестра, то есть их можно друг на друге женить. Ну нет, я все-таки пока что такого не приветствую. Может быть потом, в случае чего, если прям в случае крайности, крайной необходимости, мы этим воспользуемся. Но пока что нет. Вот, Ода. Она гениальная. Берем. Берем. О, у Сима родился Кто? У, у, него, у, него у, у него родилась дочка, наша внучка, Стефания ее нам предлагает назвать, но нет И ее будут звать Иральдия Ух ты, очень давно это имя предложили и теперь оно наконец-то случайным образом для нас выпало Хорошо Так, очень интересно Уважаемый светлещий душной, богатые земли характеризуют вас как хорошего правителя. У меня предложение к вам, оно поможет установить между нами долгий и крепкий мир. Ты кто такой? Язок, печенек, тенгрянец и авантюрист. Почему бы вам не передать округ усор в мое личное пользование? Тогда никто не посмеет укражать вам снова. Усор в этом есть смысл. Э, это... Усора принадлежит графу Гучионеллу, самому лучшему моему вассалу из всех. Но пока что, потому что у него дипломатия 24. Нет, нет, нет, знаешь что? Я на это не подписывался, мне это не нравится. Мне это не нравится, и поэтому я откажу. И он объявляет нам войну. Повод воевания земли Босния. Ну ты гадина какая, где ты находишься? 20. Сколько? Ох, так, ладно, наемники. Все мои войска пошли защищать земли от джихада. О, давайте вот этот татуш. Печенежская банда. Пускай печенеги против печенегов сражаются. Вот будет. Интересно, да? Не правда ли? Нет, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Лучше отправить их вот сюда в соседнюю провинцию, а то они опять проиграют. Так, моя любимая патриция. Патриция? А, да, точно, у нас же есть э, любовница Патриция. Надо было ее взять в жены. Почему я ее не взял в жены? Блин, совсем про нее забыл. Черт. А Джулия из Дебрей? Она тоже, кстати, неплохая. Ладно, пускай, пускай, пускай, пускай. пускай. Беременная, ну и что ж, ну и ладно. У нас теперь здесь сыпной тиф приближается. Ну что ж такое-то? Кстати говоря, мы можем уже предложить ему Белый мир. То есть эти два варианта, смотрите, они ничем не отличаются. Только э, когда мы предлагаем Белый мир, мы получаем 100 престижей, он отправляется к нам в тюрьму. А здесь мы получаем 200 престижей, он отправляется к нам в тюрьму. Давайте просто предложим ему Белый мир, пускай он... Э, и... Все, надоел он мне. Не хочу на него тратить время. Все, он согласился. Белый мир. Да благословят вас предки, я принимаю ваше мирное предложение. Жаль, что те деньги, которые у него были здесь, они не перешли к нам. Так, давайте его казним, наверное, все-таки. Да? Все отлично. Мо, моя, жен... моя жена Джулия страдает от печевого отравления. Зовите придворного врача. Эм, а что здесь делает Леон? Что здесь делает Леон? Так, королева Мария. А. А. Я так понимаю, здесь какое-то государство. Король Гонсала. Гранада. Он не королевы Марии. А королева Мария при этом жената на короле Кастилии. Вот это да. Вот это да. Ничего себе у них тут заварушки. Так, Матильда Капони нуждается в выборе типа образования. Давайте ее воспитаем в гордость. Чего правитель не в браке? Она все-таки умерла? Она умерла от пищевого отравления. Джулия. Ну что ж такое-то? Ладно, давайте Патрицию возьмем замуж. Так. Она скрывается, она не может... Блин, мы не можем ее взять э, в жены, потому что она скрывается из-за того, что она беременна от нас. Ну блин. Что, что происходит в этой игре? Ладно, сейчас она родит, мы возьмем ее в жены. Сидя у могилы своей покойной жены, размышляя о жизни и смерти, я услышал чьи-то шаги. Обернувшись, я увидел, что это граф Угучуонелло, любовник моей жены. Что? Как так? Он, он любовник моей жены? О, ничего себе, тогда я твою жену соблазню. Скотина ты эдакая. Вот это ж надо, он был любовником моей жены Так, Александр Капони, нуждается в выбрите по образованию Давайте дипломатию воспитаем Гастальдо Морозия Мне нравится, но разница в возрасте вызовет скандал, если об этом пойдут сплетни Да плевать, плевать, за что Но и ты об этом задумываешься, ему 55 лет и он еще об этом задумывается да что же вы со, со своими эпидемиями-то нас мучаете? Опять сыпной тип здесь подходит, ну... Вылечите меня уже от брюшного типа меня до сих пор не вылечили, я все еще... Ой, я все еще болею. Так. Игорь вошел в мои покои с глиняным горшком в руках. Откупорив его, он аккуратно крыло мое лицо и предупредил, не двигайтесь, ваша милость, лучше не тревожить их кормление. Плохое лечение. Черт, он нам всё, сейчас все ухудшит. Сейчас вообще все плохо будет. Слежий, светлейший дождь Ной, сварливый Патриция Асторы сообщили, что у них родился сын, его назвали Асторы. А... Блин, давайте признаем его как своего ребенка. Не будем легитимизировать. И нужно взять в жены патрицию. Давайте ее возьмем в жены, отправим. Так, и признаем как своего ребенка. Патриция родила ребенка от другого мужчины. Я не могу поверить в такое предательство. Что? Ой, не надо было так делать. Не надо было так делать. Черт. Ладно, это, видимо, баг был, но он не сработал. Из-за того, что мы из-за того, что мы сначала взяли Патрицию в жены, а потом признали бастарда, у нее теперь есть к нам отношение, что мы, что мы признали бастарда. Обидно, обидно. Ну, Асторы, Капонь, Я не буду ему менять имя. Я не буду имя, ему менять имя. Я такое, так же его и назову. Тем более, тем более у меня здесь есть... Эм, мне уже предлагали такое имя. Асторы. Будем считать, что оно выпало случайным образом. Кстати, давайте его узаконим. Мне, мне без разницы, как там, как там обо мне подумают мои дети. Они все равно меня все почему-то недолюбливают. В общем, ладно, я думаю, на этом можно сегодня закончить. Уже долго записываю. Очень интересная серия получилась. Пишите в комментариях, как вам. А пока что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до следующей серии. Всем пока. Пока.